Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам прочту стих как раз вот в тему о страшной неделе. Как бы, как бы нельзя грешить в страшную неделю, но у нас многие не соблюдают традиции, веры нашей Божьей и делают так, как им вздумается. А вздумается что? Это в первую очередь в лесу безобразничать, пьянствовать, надругаться над лесом и так далее. Плохо, что у меня не было фотоаппарата в это время, когда я эту картину наблюдал. Но вот я хочу про это все высказать в стихах. Может, кто себя и узнает в этом. Итак, друзья, к вашему вниманию, я предлагаю стихи о страшной неделе. Как бы, что нельзя ни в коем разе, конечно, грешить на страшной неделе. Ни в коем разе. Об этом и в Писании все сказано. На канун Пасхи это все закономерно. И Боженька просто-напросто позаботился о том, чтобы мы делали все по правилам, а не по-свински. И вот об этом мои стихи Итак, к вашему вниманию. Стих называется «На страшной неделе». Итак, поехали. Солнце золотит в конце апреля. На деревьях в почках лист проклюнул. И хотя среда страшной недели Кто-то навредить в лесу думал. Не понять тому о божьей сути, Что так девско поступает кто. Где же оправдание, что грешите люди На страшной неделе, пошлое питье, Дым угля шашлычный и костров тревога, Пьяное веселье грешным не вдомек. Не понять вовсе, Что плюют на Бога, Каясь только после, Что был прав пророк. Зеленеет пораз, Молодеют травы, Распростерлось небо Солнцем синевой. Пьяный в стельку щегаль Вахмелю от отравы, И с душой беспечной Спит в лесу весной молился к ночи, вечер, еле-еле, И рисует гладью небо самолет. Грех коварен очень, на страшной неделе Бог тем не прощает, кто плохо так живет.